Ну что, давайте попробуем установить Поначалу это были... Так, сейчас вы мне скажите, когда он останов... что она остановилась Вот, и я начну работу Остановилась она, Ну, она, видите, обо... чтобы сделала оборот. Ну, она сделала, да, конечно, она не крутится, как э, крутится, прям, как пропеллер. Ну, до достаточно тяжело, конечно, работать, действительно, когда много, действительно. такая аудитория большая. Я такому большому количеству крутится, людей крутится, не крутится, да, да, да, да, да, да, да, вот тут. Вот. Супер. Ну что, юная школа Гарри Поттера у нас тут работает? Леонид Николаевич, что вы думаете? Я не думаю, я хочу спросить, кто из ученых с вами да, да, да. работал, Значит, кто исследовал? Э, я обращался в Новосибирск, профессор Спиранский, доктор биологических наук. Физики МИФИ, э, Попов Юрий Алексеевич, и там многие другие были, они мне подписали официально протокол эксперимента. О чем? И что о том, что механизм перемещения не ясен, то есть... Э, Изучалось, использовались приборы статический контроль, магнитный контроль. Там еще я просто не силен в, этих, в этой автоматике. Но э, они мне подписали эксперимент, что передв... передвижение есть, и механизм его не ясен.